Добрый вечер, меня зовут Елена, я из Калужской области, город Обнинск. На курс я являюсь студентом 18-го потока курса профессия риэлтор-бизнес Дарьи и Антона. Очень обалденный просто курс, я очень рада, что я как бы, я случайно попала на этот курс. Просмотрела бесплатный вебинар, мне прислали мои коллеги. Я очень довольна, очень рада, что я попала на этот курс. Очень хочу повысить свой уровень подготовки и очень хочу уйти из эконом-сегмента на более высокую ступень, ближе к элитному жилью. Хочу не только помогать людям, но и зарабатывать. Хочу быть не просто профессионалом, а мега Этот курс Помогает это делать. Надеюсь, что всем риэлторам хватит э, ума и профессионализма его посмотреть и повысить свой уровень. Спасибо большое, ребят. Вы делаете просто обалденно.